Поскольку канадец живет в Антарии, недавно обнаружил, что не может позволить себе платить за аренду, он стал бездомным. Именно так он считал законным оправданием в Канаде то, что сейчас считается оправданием того, что его убили врачи. Эвтаназия с помощью врачей. И фактически врач подписал заявление в суд на цитату смерть с медицинской помощью. К счастью, новость об этой истории распространилась. Он собрал 60 тысяч долларов на счет Гафанды и решил не убивать себя. Было ли это мошенничеством или нет? Суть в том, что врач согласился убить парня, потому что он не мог позволить себе аренду. Новый федеральный закон в Канаде порешит эвтаназию психически больным, начиная с марта следующего года. Это не нацистский поступок или что-то в этом роде. На самом деле так оно и есть. Это шокирует. Доктор Марк Сигел присоединяется к нам сегодня вечером для оценки. Итак, доктор Сигел, после Второй мировой войны было много размышлений о том, как мы можем предотвратить то, чтобы медицинское учреждение, обладающее всей этой властью, полностью сошло с рельсов, как это было в Европе в 30-е годы, и убило с слабых людей. И все же мы, кажется, забыли все эти уроки. И теперь мы видим это снова. Что это такое? Такер, это не просто бездомный, а вы сказали психически больной. Программа «К северу от границы», которая, я всегда боюсь, куда-нибудь распространиться, это эффемиз медицинская помощь при смерти, верно? Стартовала в 2016 году, тысячи смертей. Всего на данный момент 31 только в прошлом году 10. В ней принимают участие тысячи врачей. И, кстати, у Амара не было проблем с бездомными. У него серьезные проблемы со спиной, поэтому они назвали его тяжело больным инвалидом. И мне интересно, если бы в Канаде не было таких длинных очередей, может быть, ему бы позаботились о спине вместо того, чтобы кто-то включал его в этот список психически больным. Это еще более трагично. И слава Богу за страницу Гафандма и совершенно незнакомого человека. Эфи увидела это в новостях и собрала 60 долларов с нуля, чтобы восстановить его дома, а не для того, чтобы помочь его спине, кстати, и он решил не самоубийствовать. Но мой вопрос, Такер, на самом деле является самоубийством при содействии врача. Мой вопрос в том, у скольких тысяч людей этого нет? У вас нет страницы Гафангмы, у вас нет такого освещения в новостях, вы ждете этого. Как трагично и для психически больных, если учесть, что и проблемы со спиной, и психическое здоровье подаются лечению у правильного врача, у кого-то с правильным отношением. Вот как я определяю быть врачом, продлевать жизнь и облегчать страдания. И есть много людей, которые согласны со мной, и которые могли бы спасти 31 человека, а не обречь их на смерть. Но еще более высокий авторитет Такер – Равин Берилл Белл поговорил с Fox Digital, и он находится Montreal, в Монреале, и он говорит, что наш создатель знает, когда закончить жизнь. Наш создатель Такер. Счастливого дня благодарения. Я точно на его стороне. Доктор Марк Сигел, большое вам спасибо.